Так, дальше, ребятишки с вами я Шермы да, это у нас э, природные переключения 11 серия, вот, да. И поэтому, э, я думаю, мне надо сделать второй этаж, потому что его нету и нету, а сундуки появляются и появляются, вот. Э, и я там за кадром сделал вот такую вот штучку и накопал мазов и да. У меня, по идее, должно хватить 34 надо да. ну по, до, Должно хватить мне на три алмазных блока, да. И мне надо будет попробовать кое-что сделать. А для этого мне надо железо и дерево. Вот. А, ну, сундук я и так могу сделать. Но ничего, страшно его. тюф -тиф, -тиф, тиф Так, вроде как должно вот так вот быть, потом вот так вот и вот так вот. Да, Теперь, Ха, прикольно, что они сделали. Теперь делаем вот это, потом сверху вот так вот. И у меня должен получиться генератор алмазов. И еще два алмаза. Ух ты. Так это же идеально хватает мне на... Эм, на мне, мне, мне, на, на, на, на, на, вот эту, знаете, штучку, которую, вот это, ну, а, книжки у меня есть, есть. Получается, а, мне надо четыре, ну, жалко, не хватает все-таки. Но ничего такого. Вот и поэтому я сейчас беру и, блин. Мне надо сделать из из да что это такое это опять в сундук заглядывать ну как так-то почему у не получилось несколько раз зайти в один и тот же сундук вот да почему так все сложно надо заходить по два раза в один сундук так опа опа опа сделали опа опа опа а ну да Мне еще и надо делать ни один такой сундук и должно теперь получится все мы идем вот сюда и ну знаете в принципе вроде как даже все нормально будет но ну да все нормально мы должны сделать здесь воронку, потом здесь. Я вообще подумал, что там дерево где-то. И теперь у нас алмазы есть бесконечные. Нам осталось сделать второй этаж, как я и хотел. И поэтому тут у нас будет X2, как я копаю дерево. Возьму бумагу и чернила и смотрите, что сделаю. Вот так вот возьму и вот так вот. Опа и опа. Должно получиться вот так вот. Все. И вот это ставлю сюда. И вот это сюда тоже. Мне надо теперь далее дособирать. И можно попробовать делать, э, ну, типа, вот этот, второй этаж. Ну, поскольку я уже заготовил несколько крафтов, вот они вот здесь. Мне надо, короче, э, вот, какой-то амулет это, я насколько помню. И он может сделать аж на обычном верстаке, правильно. И да. Я могу себе положить вот сюда. А потом, если понадобится, что-то с ним сделать. Далее у нас э, что-то еще. Это даже что-то важное, насколько я знаю. Вот. Возможно, что... Да, для этого нам надо еще вот это. Вот представим эту кожу мне надо, и посередине вот эта вот штучка. Я просто умный, уже все подготовил. Мне осталось разложить. Только вот наоборот. В смысле? Нет? А как? или оно все делается на вот этому, то есть вот так вот потом вот так вот только надо заменить, ой и вот здесь вот да сумка для линз видите прикольно теперь я могу складывать линзы чтобы не мешались, а я смогу доставать все равно да это круто. Так, мне осталось... Мне осталось... И мне осталось сделать вот эту вот штучку. Она мне, кстати, очень надо. Для... Помните, в прошлой серии? Или если я не сделал в прошлой серии... Ну, короче. У меня там есть штучка. Снизу для создавания всяких баночек или типа того. Вот. Я пробовал, но что-то у меня не получилось. Если мы возьмем баночку, работает. Обалдеть! Это же прикольно. Мне баночка есть с землей. Не у каждого, а, знаете, есть банка с землей. И зачем она? Так, и если я все правильно понял, теперь, если мы возьмем вот эти баночки, мне надо использовать. Нет, давайте-ка мы возьмем воздух. Так, воздуха на это тратить. А может что-то еще есть? Эм, Похоже на воздух. Так, ну, пош, пош, я пойду поищу. Эм, ну, тут я не хочу ничего брать. Тут тоже. Тут нечего. Вот тут у нас есть все-таки интересные. Эм, тут у нас ничего на воздух нету, кроме вот пера. Потом. Ну, давайте-ка возьмем перо тогда. У нас ничего ж нету. Другого. Да. Тогда берем. берем, первую. Так, и стоп. Можешь как-то вот эту баночку открыть, да? Как-то, ну, ну как-то ж можно. И как? Секунду, я почитаю. Короче, одна бутылка это 10 воздуха, а. Вот. И а мне надо вроде таких более 10. А, мне надо еще разные. Ну, а боль.. Мне надо было вроде как для чего-то. Десять воздуха. Для чего я не помню. А, для вот этого, да. И перо, которое я. Да. А, у меня курица есть, точно. Если что-то у меня не... М. Нормальный поворот. И это у меня на улице, да? Прикольно. Ой, оно бьется. Космически круто. У меня тут личный дома космос. Ни у кого нету личного космоса, а вот у меня есть. Все, основы завершены. Так, это чё? Еще чётчик чё, раз сутка. А мне он не надо, я и живу без него, хорошо. Так, ну поехали тогда за пшеницей и вот этим чтоб накормить животных так идите сюда коровки вы мне еще понадобитесь скоро опять я вас буду всех убивать вот так что если чу я тут вообще не пред не пределов это такая жизнь да вот поэтому вам придется умирать и вам птицки птицки тоже но хотя вы знаете вы мне туда яйцев делаете так что убытков вы не увидите себя наверное. да и э, вот этого сем семян много всех накормлю так и мне надо одна, поэтому беру лопату, чтобы никого лишнего не ударить. Э, а где? Вот, перо выпало. Теперь я могу взять где-то там валяющийся камень и делать то, что я хотел. Вот. Мне надо взять книжечку и наконец-то завершить исследование. Вау. А у меня есть кирпичный вот этот камень. Мистический камень, да. Так, мне надо это сделать. Оно делается из основ. Вот, да. Мне надо светокаменная пыль, которая где-то здесь и что мне надо еще факел и какое-то электричество а понятненько просто можно положить 10 факелов блин Блин! Сейчас тут все сгорит так все не сгорит ничего так 10 факелов положим и все должно работать но для начала я все сотру, чтобы было все чистенько. И раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь, десять. И пам! Мне осталось взять мистический камень, который опять сверху. Я его не, за... не взял. Вот. А, во... а я смогу это надеть куда-то? Потому что это будет проще намного. Ух ты, получилось! Так, теперь мы делаем раз, два, три, четыре и вот это берем, правильно? Вы что, обалдели? Как неправильно? М -м -м, кирпич из мистического камня. А, -а, а, я понял. Мне надо сделать вот так вот. И теперь все должно работать. Что? А мне тогда надо просто посмотреть, сколько у меня. 105, а надо 105. И 5% еще каких-то. Получится 142. Блин! Мне ждать придется, получается. И что делать? Почему 107? Ну ладно. А, тогда возьму вот это и вот так вот. Ой, ну что-то не получилось. Но ну, ничего страшного. Вот, да. У нас уже 110. И положу к ее вот это с вот этим. И чё мне все таки делать? Ложить или не ложить? А зачем мне 10 штук? Да, правильно. Мне вообще-то не, не надо 10 Именно этого. Мне надо... Это у нас алхимия. Мне надо... И получается... Алхимика какая-то она делается. Из вот этого... Порошка с порохом. Далее. Это у нас Альенис. Э, я не знаю. А что мне делать с этим? Я, я еще не могу просто вот так вот взять и ударить. Оно меня бьет. Ну. И как мне избавиться? Сейчас я почитаю, как избавиться. Я, короче, по поубивал немного криперов. И вот, да. И вы можете нажать на видео или справа, или слева. Я думаю, мы на этом закончим. Поэтому всем пока-пока!